Привет, ребят, на связи Евгений Вишняков. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как получить, заработать, приобрести свою квартиру-студию в Москве от компании Тайрус. И если ты еще не смотрел видеоролик у меня на канале, почему я в компании Тайрус, то обязательно его посмотри, и многое тебе станет понятно. Также, если ты еще не подписался на мой канал, обязательно это сделай и нажми на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео потому что я буду делать еще больше обзоров на данную компанию и рассказывать много чего интересного например как сегодня заработать получить квартиру студию в москве поэтому если тебе интересно погнали сейчас немножечко расскажу как выглядит вообще квартира студии где она находится Компания Тайру строит вот такие вот дома, в которых находится 16 квартир студий. То есть на первом этаже 8 и на втором этаже 8. Сейчас мы посмотрим, как они выглядят изнутри. Это вход из коридора в саму квартиру студию. Вот такое небольшое помещение со всей необходимой мебелью. То есть есть холодильник, диван, стол. Есть унитаз, раковина, душевая. Вот так выглядит душевая. Есть кухонная зона и обеденная зона. Вот такую квартиру-студию мы будем с вами зарабатывать, получать совместными усилиями. И сейчас вам расскажу как. Также здесь для каждой квартиры имеется своя собственная стоянка. Есть зона отдыха, там барбекю, пожарить шашлык и прочее. Когда вы получаете свою квартиру-студию, вы также получаете на нее все документы и все права на собственность. Получаете свидетельство о праве собственности не только на саму квартиру, само помещение, но и на землю. Поэтому иметь свой небольшой уголок в Москве, вот в такой вот квартире-студии, я думаю, это очень даже перспективно. И сейчас более подробно я расскажу, как мы это будем делать. Сейчас я зашел в свой личный кабинет компании «Тайрус». Это основатель компании «Денис Титерин». Более подробный обзор на кабинет и все, что здесь есть, я расскажу уже в других видео. А сейчас мы будем говорить про жилищную программу. Также потом я вам расскажу про турецкую недвижимость. Нажимаем «Жилищная программа». Как вы видите, я уже занял свое место в ней. Стоимость данной площадки 600 долларов. И сейчас все подробно я вам расскажу, как мы будем двигаться и что делать. Почему я вообще решил в эту жилищную программу вписаться? Я встал рано утром, в 4 ночи или утра, я стал записывать все то, что у меня было в голове. Как можно это реализовать не только одному, не только мне, но и в команде с теми людьми, кому это интересно. Поэтому давайте по порядку. Я перешел в маркетинг недвижимости и здесь мы видим всего лишь три площадки для получения своей недвижимости в Москве. Здесь так и написано. Для закрытия получения вознаграждения в объеме 16200 долларов по жилищной программе вам нужно пройти три площадки. Стартер, райс и Opening. То есть мы будем все вместе двигаться по этим трем площадкам и каждый будет закрывать свою квартиру-студию. И он уже сам решит, что ему выбрать, забрать деньги или получить свою квартиру-студию и жить самому в нем, либо сдавать ее и получать им ежемесячный доход в 17 тысяч рублей. Я считаю, это тоже круто. Принцип работы. Переход в каждую следующую площадку происходит после того, как все три места будут заняты партнерами компании. То есть, как только первое, второе и третье место займут мои партнеры, я перехожу в компанию RISE. Там то же самое, я перехожу в OpenIn. И после этого происходит реинвест то есть как только я забрал свою квартиру или деньги я автоматом перехожу снова на первую площадку это уже совершенно бесплатно и все повторяется по новой то есть можно получить неограниченное количество квартир студии и сейчас я расскажу более подробно на примере который я сейчас вам покажу я специально более подробно сделал для вас вот такую небольшую презентацию в которой сейчас все пошагово расскажу как мы будем это все делать. Я решил создать, я не знаю, там кооператив, сообщество, как хотите называйте, для достижения общей цели, то есть приобретения недвижимости в Москве. И как мы это все будем делать наша цель с вами это получить квартиру студию 18 квадратов с правом собственности которую можно сдавать в аренду и получать ежемесячный пассивный доход или получить деньги от ее стоимости также можете сами там проживать или также могут проживать там ваши знакомые это не имеет значения абсолютно почему именно кооператив или сообщество потому что мы здесь будем ну, не так как все да всех чисто по своей там ссылке регистрировать и прочее а здесь мы будем двигаться в определенном очереди то есть будет создана очередь вот здесь мы вот ви видим список участников и сейчас я вам расскажу как это будет все происходить это также подойдет для тех кто не умеет приглашать или у тебя нет команды и прочее здесь будет одно дружное сообщество которое будет идти каждый к своей квартире студии вот смотрите у нас есть несколько человек которые хотят принять участие в данном сообществе и например вася первый изъявил желание принять участие то есть он по списку идет первый. дальше появилась лена петя Женя. Женя рассказал свете с иваном иван рассказал андрея Маша, Люда, Дима и так далее. Здесь, я думаю, все понятно. Следовательно, если Вася первый по списку, значит он занимает первое свое почетное место на площадке стартер. Следом по его ссылке регистрируется Лена. Далее по ссылке Васи регистрируются Петя и Женя. Все, на этом Вася свою цель выполнил. Он пригласил троих, которые закрыли ему первую площадку. И Вася получает 1800 долларов за закрытие первой площадки эти деньги автоматом уходят на активацию второй площадки райс и вася занимает уже там свое почетное место далее уже все происходит в таком же порядке но уже следующему человеку например свете передается ссылка лены ивану передается ссылка Пети, андрею ссылка жени они регистрируются именно в таком порядке далее потом идет маша люда дима как только Лена закрыла свою первую площадку, она также переходит во вторую, занимает там свое место. То же самое происходит и с Петей и с Женей. Как только вторая площадка у Васи будет закрыта Леной, Петей и Женей, Вася переходит соответственно, в третью, последнюю площадку стоимостью в 5400 долларов и по списку во второй площадке наши ребята Лена, Петя и Женя делают абсолютно то же самое. То есть есть одна очередь, которая по порядку в определенном порядке закрывает площадки каждого человека. Вот мы видим, все происходит, все так же закрываются площадки. И как только у Васи закрылась третья площадка, как только Лена, Петя и Женя перешли на третью площадку, Вася получает 16 тысяч двести долларов. Из этих 16 тысяч двести долларов 600 долларов уходит на активацию, на реинвест первой площадки стартер Соответственно, минус 600 долларов, которые уходят на стартер. И мы получаем 16200, вычитаем 600, получается 15600 зарабатывает Вася, если забирает деньги. Но если Вася забирает свою квартиру, студию со всеми документами, подтверждающими регистрацию, Вася может сразу же прописаться, либо Вася может ее сдавать в аренду за 17 тысяч рублей ежемесячно пассивного дохода арендой будет заниматься сама компания поэтому вася абсолютно ничего не нужно васи только будут поступать на его счет денежки либо вася забирает 15 тысяч600 долларов и как дальше с этими деньгами поступить есть тоже определенный план об этом я уже буду рассказывать в группе которую мы создадим вместе с вами для тех, кто захочет принять это участие. В этой группе будет публиковаться все, как будет двигаться данное сообщество, будет список тех ребят, кто уже там есть, будет «Живая очередь». Поэтому данную группу я прикреплю к этому видео и если у вас есть желание, это будет открытая группа, где буду я все это публиковать и освещать данную тему. Также будет закрытая группа, это уже только для участников сообщества. Будут, конечно же, определенные жесткие правила, как принимать здесь участие, но это уже для участников сообщества. Поэтому, если тебе понравилось данное видео, обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить следующее. Поставь колокольчик, нажми на него, чтобы он Развенел, чтобы тебе приходили оповещения о следующих моих новых видео. Также подписывайся на группу или сообщество, которое я прикреплю ниже, чтобы мог следить, как все это двигается, правда ли это, неправда, честно, нечестно. И если у тебя есть желание, то обязательно пиши мне в сообщениях ВКонтакте. Я тебе более все подробнее расскажу о правилах. И если тебя это устроит, то мы можем вместе двигаться с тобой к своей цели, к своей квартире. Далее, с тех денег, которые мы получим, мы уже будем переходить в недвижимость, в Турцию. А там уже совершенно другие условия, там уже совершенно другие деньги. И там, блин, это Турция. Тут я не знаю, что еще можно сказать. Это 250 метров от моря. И я считаю, это просто бомба. <свят> Поэтому, если тебе интересно, подписывайся. Задавай обязательно вопросы и пиши мне ВКонтакте. Подписывайся на группу. И вместе будем осуществлять свою мечту. Твою, мою, всех других ребят. На этом все. Пока-пока.